Всем привет! Сейчас на Прадо 150. Будем красить передний бампер. С нами опять Юрик Салам. Сначала надо разобрать бампер. Раскрутили номер. Теперь будем снимать омыватели фар. Юрик, что там за нюансы может Смотри, -то Для того есть? чтобы снять Секреточки. нормальный омыватель фар, надо сразу нам вот этот письменчик вытянуть. Понял? Нам аккуратно надо подколопать. Тут есть вот такие штукинцы. Раз. Понял? И отщелкнули, да? Я отщелкнули. Угу. Проводим процедуру на этой стороне такой самую, только просто есть другие берут и тянут его. Оно потом отламывается и, и печалька, да, по разборкам? И Печалька, Линява, нахрен. Короче. Вот, смотри, тут есть такие. Вот эту хреновую на откруте переворачиваем банку, разбираем все, смотри, снимаем эту банку и все. Теперь, как открутить правильно омыватель фар дальше. Я болты, Вот это. И для того, чтобы его. И вещь все равно не снимается. Почему? Потому что у нас с этой стороны, смотри внимательно, есть вот такие штукенции, которые надо придавить. Вот так вот аккуратно вытянуть. Вот эти усики один нажимается потому что есть просто тянут и обламывают его и потом все, потом клеят понял, открутил сразу болт потом с этой стороны нажал вот этот пусик и аккуратно вытянут всё. сейчас снимаем декоративный элемент на противотуманку да, нажимаем вот эти штучки аккуратненько и все, аккуратно снимаем снимаем последний элемент, который остался на этом бомбе. это решетка начнем с пайки бампера смотрим на маркировку маркировка пластика подбираем пруд сейчас юрик расскажет как это все делается Там, ну, каждый бампер со своей маркировкой Но в Ж... любом случае есть какой-то пластмасс который под что все держалось который... и было все красиво Ладно, и для четко. начала нам надо управлять что то что то что это ну, берем строительный фен да, и равняем. Да. видно деформация, вот, даже чувствуется Живаем, смотри хорошо. Это так, неплохой пластик. По сравнению с маздой, это ну, очень хороший. Да? да? То есть, у Toyota, Пластик, э, да. бампера не Более-менее, да. Ну, чтобы понимал, на мазде, да? На мазде, и сигаретная бумага. Пластик. Можно деревом, можно чем-то таким предметом, который будет полукруглым. Ну, Берем обратную сторону, где холодная железячка и фиксируем, ну, Братан, мы на ноль не выдавим. Значит зашпаклюем? Да, шпаклевкой да, Да, все равно есть трещины, которые надо убрать, видишь? Mm -hmm. А если больше сложишь шпаклевки, потом не растрескается лакокрасное покрытие? А что она растрескается? Ну где-то больше, где-то меньше. Не, братан. Не? Не, вот Это смотри, практически да? выдавили мягкину под ножку. При хороших материалах оно все будет ну. держаться четко красиво. Да, все. И себе. косячки уберет шпаклевка, да? Юрий? Да, да, нет. Сейчас равняем уголок. Сейчас подравняем укрепление уголок. Переходим к пайке. следующую часть паяем мультики, крепление, короче. Это очень проблемное место здесь, и такой удар был, блин. Проблемное, ну, почему, fast. Юра, объясни. На ну, залом спец... есть, есть вот залом, а есть бульба. Ну, ну. Понял, ну как-то он так сыграл непонятно, что, блин. Сейчас Нет. попробуем это разрулить. То есть вот эта часть деформировалась, ее надо как-то выровнять. И прямо на коньке. Mm -hmm. Ты видишь, тут есть ребро. И ребро деформировано, и вот бульба, блин, которая не ну, есть хорошо. Сейчас будем За счет ребра сложнее, да, что? Я? Ну немножко, да, сюда на ребра сложнее всего дела. Есть... И причем греем Жека не один участок именно повреждения, mm -hmm. а вокруг, чтобы все нагрелось. Потому что мы тут будем тонуть, и оно будет растягиваться, Уровнять, надо вот так прогреть. Все. Благо на улице тепло, погода нам помогает. То есть прогреваем где-то, вот, вот эту часть, да? Да братан, вот так греем. У нас вот, видишь, где залон есть? Вот. Вот здесь от качества бампера зависит. Если такой качественный, как у Тойота, да, такой эластичный, то он, естественно, выравнивается да, и меньше вероятность, что лопнет, да, да что-то. Согласен. Тут я тобой... А вот ты говоришь там в мазе да и в это... других тачках. Там ну, может это... и лоп, лопнуть можно чисто по замену. Да, да? Да, да. В большинстве случаев под замену. Что с Тойота еще можно вот так вот. Нет, на продажу можно слепить, но это, если на ней долго ездить, оно, Ну, это будет. Может... Это, это будет некрасиво, да, кому-то такую свинью подложить. Мы же не на продажу делаем машину, правильно? Нет, конечно, ну, все, да, чисто для, поэтому... для себя. У нас такая была проблема, крепление на фаре обломалось. Мы сейчас будем подпаивать. Просто вот как оно было, сейчас зафиксируем, паяльником сетку припаяем и все. Вот такая у нас получилась реанимация. Бампер поравняли. Максимально выдавили, сколько было возможно феном. Сейчас мы наждачкой чухнем, и нам все нарисует, где нам надо подшпакливаться. Поехали! Все, после того, как мы почухали бампер, берем тряпку, вытираем. И вот нам везде нарисовало места, которые нам надо сейчас будет подшпакливать. Вот, вот, вот, вот. Вот переломы. Это все, где сейчас остался. Это все. Там, где нам надо подшпаклеваться. Все, короче, затерли те места, которые. Все обработали, все нормально. Теперь у нас Сначала... банкер готов шпаклевку. Слушай, а тут неровно. Но это шпаклевочка все конечно. конечно. Ага. Мы и так, смотри, повыдавливали максимум, что можно было из него выжать. Все, переходим к шпаклевке. Да? После того, как бампер был выровнен, подготовлен и пошпаклеван, переходим к грунтовке. Первый раз прогрунтовали подождали полчасика высохла и сейчас второй слой дальше замываем и красим бампер погрунтован, делаем проявку Юрик, начинаем как это все работает и для чего это делается смотри, братан, уже это это не назовешь у нас серый грунт да понял? мы делаем черную проявку да понял? И когда мы будем грунт замывать, обрабатывать, uh -huh. пока не уберутся черные точки, то есть мы будем видеть, до какой степени нам нужно замыть, чтобы бампер получился идеальный. Передний бампер подготовлен, сейчас будем красить. Поехали. Давай, Юрик, делаем все как, бебел, обычно. как обычно. Ресурсы факт проходят легкие курсы у Юрика на ЮРС по покраске. Сейчас будем пробовать. Наша задача закрасить все белое. Поехали. Вот отлично, отлично, отлично, отлично, Ты отлично. Мне даже Конечно, да. Чтобы у тебя мышцы Вы... были на расслаблено. А ну давай попробуем. Короче, совет от Юрика: расслабляемся. Брат, расслабляемся. расслабляемся. Ты когда включаешь у тебя факел пошел? Ты видишь, какой у тебя надо ближе дальше убрать, чтобы у тебя равномерно. И все, и расслабленно поехал, как гладишь телку по пупе. Окей. Давай, поехали. Ты умеешь... Не зажимай мышцы вообще. У тебя здесь все в Передний бампер покрасили, установили, сейчас Юрик готовит к полировочке, полируем и финиш. Берем круг максимальной жесткости. Бампер покрашен отполирован. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.